На стриме, что можно делать? Ну вообще, в принципе, играть. Так, ну что ж, давайте начнем. В принципе, давайте начнем. Привет, Макс. О, привет! Привет, Гир А если ты собираешься идти на какого-нибудь ракшерума, то там тебе подойдет, в принципе, из прошлого видеоролика ты можешь понять гоблин. Да, вот я немножечко чертила я. Кому под ⁇ смотрел? смотрел? Забавный комментарий. Не знаю, как на него отвечать, в принципе. Не знаю, как реагировать. Но пусть будет. Пусть будет. У них там идет некоторый ивент, э космический какой-то там, со звездами связанный. <звёздит> У мы Умаева. У Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Умаева. Да, да, да, у нас обещали в феврале это сделать, но дело в том, что у них, видимо, в чем то какая-то проблема произошла, не смогли там правильно скомпилировать, так сказать, руины, а может просто недостаточный процент у нас оказался людей, которые могут проходить, 3.3 у нас, поэтому у нас такая вот ситуация произошла, что они не сделали ни ап-руин, не историю не продолжили, хотя обещали. Так, кайганы никогда не появятся. Ну, блин, ну знаешь, должны появиться когда-то на самом деле. Но там еще персонажи такие стрёмные некоторые, на которых фармить-то вообще не, не хочется. Ни кристаллы, ничего потратить на них не захочется. К примеру, какие у нас там персонажи есть? У нас есть персонаж... На самом деле, кстати говоря, если так подумать, то Фрид, он, ну, не такая уж и хорошая аналогия персонажа. Сейчас, если я правильно помню, то он какому-то персонажу, который почти схожий с... А, ну да, он Саару как раз-таки проиграл. На японской локализации был тестик, Саар или же Фрид победит, и вот... В чем сама загвоздка в том, что Саар победил? Саар получил свое пробуждение, когда у нас на японской локализации был мечник Бервик. И его как раз таки Саары вот этого использовали для прохождения челленджа. Показали наглядно, что кто лучше из них открыть. Кстати, Сайбил может еще Может Шиша Да, может быть Шиша Ага, ну Зиорк это прям такая Хорошая тянка Я не в курсе Какие у тебя предпочтения, конечно Но судя по тому, что Ты сейчас сказал Может быть, может быть Темно Зиорк, тянка Ах Хороший, хорошая Тянка, однако. А вообще, кто у нас был в Темном Деорге? Я не помню уже. Тянка да, Деорг. Да, хорошая штука. Или не она? Да? Доку. Кортни, это баба. Ну да, логично, в принципе. Резон, так сказать. выфармить его щит, отфармить его. И ходить с фул... Щитом. А так, в принципе, дерьмо, дерьмо. На него все, что можно поставить. Самое интересное, если так посмотреть, там поставилась почему-то пристас хат. Хотя я ее не использовал ни разу. При этом много снаряжения. Вон у меня арка гнает, к примеру, тот же самый не трогался вообще ни разу. Бервик хиллер. А почему бы и нет? Как бы нам реализовать его, чтобы он был хиллером? Трупполамиссия, трудя Эх, заживем, как говорится. Помню раньше, вот этот вот квест был просто нев невообразимо сложным для новичков. Потому что три стадии. Это на первой стадии такой, ах. Наконец-то я его скоро добью. Бац, вторая стадия. И ты такой, блин, ну ладно. Вторую стадию так уж и быть попробую пережить. И бац, и третья стадия. И ты такой, ну блин. Какой наиболее полезный лак юнит? <связывая> На данный момент.. <связывая> Вид! 140 удачи, самое максимальное количество у него. Поэтому он самый полезный, по сути. А если из тех, которых можно использовать у... тем персонажам, которые не могут получить вица, то я бы посоветовал использовать клона и Эдрама. Эти двое неплохо помогают фармить всякие снаряжения и так далее. Но лично мой топ. По крайней мере Виц, Квон и Эдра. Но остальные персонажи не такие юзабельные. Но фармить лучше их всех, потому что у нас иногда получается так, что идет какой-то ивент, и там лакер этот дает плюс 30% дополнительного дропа. И тогда тебя будут более охотно брать его в мультиплеере, да и тебе самому будет удобнее фармить. То чувство, когда подумали, что Вокс это миломорный чудик, не пытались его. Эх. Ой. Я по. Ой. Ну, ты конечно очень веселый человек. Леону наоборот не надо было пробовать убивать.